Так, ну смотри, значит, давай попробуем сделать какую-нибудь маленькую программку на C, да? э, Так, подожди, ты включил запись, правильно? Да. Понял. да. Так давай сначала все, что мы проговорили, что можно создавать текстовые файлы в этой среде. Не, а... это, это это это уже записалось, это потом я вставлю. А ты вставишь все хорошо. Так. А надо вот выходить из того, что я зашел в аккаунт, чтобы может показать, как заходить, как оно все выглядит. Ну, давай попробуем. У тебя аккаунт на GitHub есть? Что за GitHub? GitHub. Вот, я сейчас.. Ну давайте ссылку скину. И попробуем тогда уже через GitHub зарегистрироваться. Потому что тоже пригодится. То есть ты хочешь управление взять, правильно понял? Нет, нет, нет, нет. А GitHub это, это лидер индустрии, он хранит исходные коды разных программ. Вот он позволяет участвовать в, сокуски, в, в <связывая> <связывая>, дистанционной разработке открытого программного обеспечения. Вот, в том числе некоторые из моих там проектов тоже лежат там, вот, поэтому аккаунт на гитхабе лучше всего иметь, вот. <coughs> но просто как, чем он удобен, и, э, если есть а аккаунт на гитхабе, вот, то зарегистрировавшись в одном месте, в Cloud9 уже можно просто входить и использовать а а аккаунт. Вот, там тоже то гист... есть я зарегистрировался в Cloud 9, то если, я уже если ты зарегистрировался в GitHub, можешь в Cloud 9 а, входить, наоборот. да, вот. ну, да, ну, я попробую. Так. так, а куда ты мне ссылку? Во кино? ВКонтакте, скинь. Угу. Вот. Так, тут, ну, в общем-то, да, вот, то есть он предлагает выбрать имя пользователя, e-mail и пароли все. Есть, Я access... могу то же самое, что и в Cloud 9. Как угодно, да. что-то оно мне ошибка yeah. не okay. вроде, то есть я не могу, он используется. То есть мне надо будет. Уже, видимо, ты его использовал. Странно. Так. Вот вроде подтверждают. Да. да. Вот здесь он uh, говорит о том, <coughs> нажми сохранить, пусть будет, uh -huh. чтобы каждый раз не вводить. Вот а здесь uh, он говорит о том, что много разных есть uh, планов использования этого дела. Да, есть платно есть бесплатно Вот он уже выбрал, uh -huh. поэтому здесь надо просто прокрутить вниз. Uh -huh. Вот. И финиш, да, галочку нажимать не надо, да, это для того, чтобы установить, создать свою организацию. Если организация не нужна, ее можно будет потом создать. Угу. Вот, да, кнопочку нажимать. Все, в принципе, у тебя здесь все готово. Вот, сам GitHub можно, в принципе, закрывать. Вообще. Так, да, так, вообще. Так. Вот, да, теперь нет. в клауде, давай мы выйдем отсюда, там, кнопочка выход. Да, вот типа, это вот. Да. Вот. Да. И вот здесь, видишь, теперь э -э иконочка гитхаба есть справа. Вот первая справа. справа это Bitbucket, вот там корзинка такая, как он называется? Да, ведро. В принципе, вот, а это гитхаб, да. Вот на нее, на вот, нее нажимаем, да? да? Ну, и, а вот если, допустим, кто-то регистрируется изначально, то вот тогда season mm. in? Да.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 Да, и... не переводить, а то... ну можешь и... просто ничего не нажимать, нажми кнопку Sign In, у тебя пароль, логин и пароль уже сохранены, тоже в самом GitHubе надо зайти, да, все, вот, теперь у тебя получилось то же самое, я полагаю, вот, давай попробуем создать проект, здесь они называется Workspace, то есть рабочее пространство, нажимай. Yeah. Да, да, на плюсик. Вот, значит, первое, что нужно сделать, дать название какому-нибудь проекту, например, вот где, да, вот здесь. Вот. Может просто какой-нибудь написать, несколько букв. Вот. Он говорит, что нужно писать его нижним, этим, в нижнем регистре. А, ну, пусть ну... вот uh -huh. у них такое вот uh, хитрое ограничение. понял. Uh -huh.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 вот эту штуку, ниже, вот которая приложение Hangouts предоставила сайту доступ к вашему экрану, можно скрыть, нажать кнопку, чтобы не мешалось. Я не понял, какую скрыть? Вот это вот, по-моему. Вот белую. А белую вот эту? Нет, нет, нет, ниже. Или она у тебя это не видно. Вот в самом низу экрана. В самом низу. А, ты имеешь в виду? Вот это, да, скрыть только не закрыть, а скрыть, да. Ну я просто не играл, думал, это я скрою, потом не знаю, что Хорошо. Она, если что, всегда там есть в панели управления. Вот, значит, снизу вот этот консоль, да, то есть можно выполнять разные команды. Вот. А вот эта вот самая большая область сверху, она используется для просмотра файлов и для их редактирования. Вот, например, слева у тебя два файлика есть с, с кодом hello world и Hellocpp world вот первый это на Программка программках вот От... да дважды меня нажми вот открылся вот ее код да то есть в принципе ты можешь э, использовать этот код да можешь э, его как как угодно тебе э, менять и <coughs> компилировать и запускать вот чтобы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 Они еще не скомпилированы. Разница между ними только э, языком, которым они написаны. Первый это C, а второй это C. Ага, так, ну да, я вижу его стрим. Так, а что с суть этого файла, вот это что я сейчас открыл, он Make на он, э, здесь написано, как.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 вот эти, да? Да. Чтобы запустить их, нужно написать точку, слэш и название файла. Точку. Да. Не запятую, точку. Через shift, по-моему, да. А точка, слэш, что дальше там? Ну, hello, черточка, c, world. А, ну знаю, по-моему,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 смысл вот теперь ты можешь стрелкой влево и, и двигать и э, дойти до позиции где аша исправить стрелочка влево да все сам курсов вот. так. все теперь enter вот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 Файлек самостоятельно, либо ты можешь напрямую использовать эту команду gcc. Там вот, вот с этим написал какие команды он выполнял после make. Видишь, он gcc, hello world, c, c, и вот параметр .o. Это, то есть первое, это название файла, в котором исходный код, а второй после черточка .o это название файла, куда компилировать, то есть как будет называться готовая программка.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 Просто там, допустим, Visual Studio весит там несколько гигабайт, если не десятка гигабайт, да, современный 2015-й, да, а здесь ты просто страничку скачал, ничего не устанавливал, вот. То есть сравнивать можно по очень большому количеству параметров, и у каждого, у каждого человека ситуация своя, конечно, индивидуальная. Ладно. Понятно, все, ну все тогда. Вот.